Любимый зрителями и востребованный в театрах и кино актер Станислав Баклан не сразу получил признание. Он и в ВУЗ поступил не с первого раза, зато когда его талант рассмотрели, предложения о съемках посыпались одно за другим. Сегодня мужчина прекрасно перевоплощается в разные роли. Он убежден, что не бывает плохих или хороших персонажей, и старается проникнуть в душу каждого героя. Станислав родился 12 января 1960 года в поселке Брусилов, Житомирской области. Некоторое время после рождения семья жила там, а позднее переехала в Киев. Помимо него, родители воспитывали еще одного ребенка. Младший брат Станислава Николай Баклан тоже человек творческий. Сегодня он известен как актер театра и кино, в 2008 году получил звание заслуженный артист Украины. Уже повзрослев, братья поддерживают теплые отношения, хотя и работают в разных театрах. Время от времени встречаются на съемочных площадках. Окончив школу, Станислав не планировал учиться дальше и сразу устроился на завод «Кристалл» на должность измерителя электрических параметров в микромодуле. Не сказать, что эта работа приносила ему удовольствие, но о другом он и не думал, до тех пор, пока товарищ не позвал друга за компанию поступить в театральный вуз. Баклан не слышал о таких учреждениях раньше, да и в театре был два раза, но решил попробовать. Не имея никакой подготовки, он провалил вступительные экзамены, но принимающий учеников преподаватель посоветовал вернуться через год. Так он и поступил, а в 1984 окончил курс в Киевском государственном институте театрального искусства имени Карпенко Карова. Первая работа в театре появилась в биографии Баклана в 1984 году. С дипломом о высшем актерском образовании он отправился в Мариуполе, там поступил в Донецкий областной русский драматический театр. Уже в молодости за 10 лет карьеры там Станислав понял, что такое профессия актера. Он сам писал песни для спектакля и сыграл огромное количество ролей. Но Киев, в котором он провел детство, тянул артиста обратно, и как только выпал шанс, переехал и устроился в молодой театр. Работая, Станислав проявил себя как артист с неограниченными творческими способностями. Зрители отмечали своеобразную пластику Баклана, яркие сценические данные, харизму и верную передачу жанра. Наибольшую популярность актер приобрел с ролями графа в хороводе «Любви», генерала в «Четвертой сестре», аметистова в «Зойкиной квартире» и Клавдия в «Трагедии Гамлета», Принца Датского. Актеры театра получали тогда мизерную зарплату, которая в лучшем случае хватала на полмесяца жизни. И хотя с финансами было туго, Баклан не ушел, просто совмещал подмостки и кино. Так в его жизни появилась первая кинороль в сериале «Тарас Шевченко. Завещание», а после в американском блюзе. Вторую ленту приехала снимать американская группа, Станислава пригласили на роль члена русской банды. Первые заработанные деньги от съемок в фильмах актер потратил на покупку телевизора. В начале карьеры большую часть списка проектов актера занимали сериалы, как «Закалялась сталь», «След оборотня», «Кукла», «Право на защиту» и другие. С каждым годом фильмы с Бакланом стали выходить чаще. Его пригласили на роль Дубельта в исторической ленте «Братство». Актер воплотил образ Николая Николаенко в провинциальном романе и сыграл второстепенного персонажа в драме «Непокоренный». В «Женской интуиции» два примерил образ пластического хирурга Ильи. В «Адреналине» сыграл майора Убобб а в биографическом сериале «Девять жизней» Нестора Махно, революционера Владимира Антонова Овсиенко. В 2013 году Станислав перевоплотился в Кобзаря Ивана Кочергу в исторической драме Олеся Санина «Поводырь». В основу сюжета легло путешествие американского мальчика и украинского слепого музыканта по советской Украине. Еще одной знаковой работой в карьере Баклана стали съемки в полнометражной военной ленте «Битва за Севастополь». Она повествует о судьбе женщины-снайпера стрелковой дивизии Красной армии Людмилы Павличенко, которая в годы войны уничтожила больше 300 человек из войск нацистской Германии. Актер сыграл майора НКВД, а по совместительству и отца Людмилы, Михаила Юрьевича. Примерно в тот же период мужчина работал в сериале «Когда мы дома», а позднее играл Скульского в «Правилах боя». В 2017-2018 годах снимался в продолжении сериала «Когда мы дома». Новая история. Личная жизнь Баклана сложилась удачно. С будущей женой Натальей Клениной он познакомился в Донецком областном театре, где работал сразу после окончания театрального института. На совместных фото пара выглядит гармонично. У женщины уже был за плечами брак, а от него – сын Кирилл Думский. Станислав воспитал мальчика как родного ребенка, сейчас он работает профессиональным диджеем. Есть у него и дочь, которая появилась от прежних отношений. Как в интервью рассказывал мужчина, он пытался отговорить детей идти в его с женой профессию. Актерами они не стали, что все равно выбрали творческий путь. Сначала Мария пыталась покорить киноолем Пвамплоа актрисы, правда, потом сменила специальность. Сейчас девушка тоже работает в киноиндустрии, но только кастинг-директором. После разгоревшегося конфликта между двумя государствами Баклан предпочитает работать на родине. Хотя о России он плохо не высказывается ехать туда пока отказывается. С 2014 года с некоторыми российскими коллегами не общается, а с другими по-прежнему поддерживает теплое отношение. Возможно, он изменит точку зрения на этот счет, и россияне увидят талантливого артиста в российских сериалах.